Заканчивается сегодняшний пикет Горсовета с попыткой проникнуть активистов на заседание Харьковского Горсовета мэрии. которая Попытка про, э, войти на заседание закончилась безуспешно, но после этого активисты поймали депутата Харьковского Горсовета Скарабача и... Его люстрировали через мусорный бак, и отомстили тетушкам за их все преступления на Майдане и в Харькове, в Киеве и в Харькове. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Но ну, <соединяющие> <соединяющие> пришлось, да. Я понял, а, с Гробарача таки удалось вымыть. <соединяющие> а да, как, как, как, как он вышел? Он сам постоянно заснял. Нет, санкции. ребята вывели из. Ребята вывели из аптеки, из ну, да, и шутка. посадили. Милиция не препятствовала? <соединяющие> ну, во время этого акции нет. Во время прохода в Я был. То есть милиция не стала запряжать, когда выносили? Ну, не, не, не. Он не выносили, он выходил сам. Потом просто посадили, он вышел сам к упаку и всех после его как-то он, ну, что-то вам при этом говорил, ну, грубо скажем, я он смирился Честно, я не Ну, он смирился, да, скорее, там да, смирился. Ну, ну, реально людей было очень много, его репутация, скажем, очень маленький, сказал известная. Да. Чем так допек, чем так допек, что вот, ну, вот настолько прям, что у него это я думаю, что лучше уточнить он... у него, ну, он сам знает, или у депутата духовной да. рады Виталия Хомутынникова, все-таки основные претензии к нему вот у вас, как у активиста, знаю, который принимал в этом участие? Не болели, вы просто так случайного человека? Ну, Во-первых, по... по... ну, как бы, когда аня, были выборы в Верховную Раду, он баллотировался по Киевскому району, по 169-му. Вот. И не ни од... ни единожды ловили на ну, его агитаторов, его людей с кулечками с Карабагача, он скуповал избирателей, там, с речкой. Ну, это известно а, Ну и плюс его деятельность, скажем так, с ходят слухи, что его деятельность связана с э, э, финансовыми, юридическими вопросами, налогообложение, не совместно с э, Поляна уже а, относила, скажем так, очень негативный характер по отношению к государству. Спасибо. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Фамилия, название? Ну, Булах я не но... могу. Хорошо, спасибо. А, еще такой вопрос, скажите, а что изменится? Вот мы э, посадили его в бак, и что из этого изменится? Так, вопрос такой. Не, ну, это же некий, некий, некий акт э, оценки его деятельности. Это, то есть он получил, я, когда он выходил, я ему сказал, Володя, ты к этому шел домой. Ну, так просто, ну, потому что он, ну, правда, долго, скажем так, свою деятельность такую, и это как некий итог, но ну, я не говорю, что что изменится. Изменится, измениться, может только, ну, как бы, если у нас будут проведены реформы, в том числе правоохранительные, которые, ну, и люди, которые занимались или занимаются, там, как по слухам, так вот они будут вести ответственность, это все, ну, то есть это же не акт, мы не можем, мы же не линча какой-то, да, мы просто, это некий акт, больше э, публичный оценка харьковчана его другие. Вот. Ну и в том числе, конечно, то, что э, нас не допустили. Это как некое следствие, что э, граждане не смогли попасть на сессию Горсовета, если бы мы туда попали и бы сказали, э, ну, по сути, их, тех решений, которые сегодня принимались, я думаю, что этого бы ничего не было. Но на самом деле иногда просто нужно давать, тем более это законно, это, это публичный орган, туда мы имеем полное право попасть. Если бы так было, то я думаю, что это все ситуации А почему именно Скоробогач? Он попал просто под горячую руку? — Ну да. Ну не то чтобы под горячую руку, его просто ну, там, когда во время выхода его люди заблокировали, он, как, личность весьма одиозная, поэтому как бы люди… Там были другие депутаты, но они не столь одиозные, как Владимир Скоробогач. Поэтому… Никакого. Спасибо, пожалуйста. Извините. Это Это Это антураж. Ну, наверное. Какой-то а, цвет. Давайте вы, да, вы не могли. пожалуйста, Это у а это очень важно, замолчать руководство. А микрофон? Просто в толпе вообще непонятно, как было, что, как это все происходило? То есть он долго сидел, закрывшись там, да? Ну, он попал туда, в общем-то его заблокировали на... на квитке Основьянин, вот. с тыльной стороны горсовета. Вот, люди заблокировали, я не видел, как его заблокировали, я уже подошел, когда он был, люди вокруг его обступили. Вот. <свят> ну и потом он быстро начал оттуда выбираться требежками по вот, стороне в гости и ну, дал и побежал и побежал оптику. Нажимались. Он закрылся подсобкой и сидел на ну, ну, лагерь. Как... Вот. <свят> а потом он решил выехать. Вы там где-то были. Там тоже, ухода, нет, да? он, он не хотел выходить, ему вывели ребята из кого-нибудь. Ну, выбили ребята в подсобке. Подогнали с этой багвицы, он был один или, или, или там с ним еще там, там внутри он был один. Но у милиционера еще. То есть, но у его людей там нет. Потом подтягивались люди, которые и, скажем, там, петушки. А 10-20 человек. Не было. Вот, и... И мы не подошли по дому шли, а он там вот там внутри милиции, его и представители. Кубы бари, там Европай. Почему на вас зеленка? Кто, кто на кого лил зеленку? Откуда она вообще взялась? Ну, купили в аптеке, я так понимаю. Кто-то, ну, кого-то. Да, вот-вот-вот. Вот. Да, лично. Да. Можете спросить вопрос, покупатель, зачем он это делает? А кто разлил? Ну, это не он разлил, а, но ну, ребята какие-то разлили, я не знаю, зачем это было. Целились в скоробогача, попали в Нет, нет, не в скоробогача, а с тоже потом досталось, когда его выводили. а сначала целились в тетушек. А я стоял как бы сзади, у нас там такая небольшая долгодня э, была. Аксона а? закрыта и выбилили Нет, ну что, открыта. Там все чинно благородно. Аптеку вообще потом все вышли, я у хозяина аптеки спросил, Ничего не сломали. Почему Нет, скоробогач? Это просто случайно. Все принципиально, там никто ничего не бросал. У хотели у него гречки попросить, а он не давал. Скоробогач? Ну, потому что у него есть. Да, у него есть некая репутация сложившаяся человека, который, скажем так, во-первых, во время избирательной кампании был причастен к попытке скупка избирателей. Да, не единожды его с его агитацией ловили из самой речки, там еще с какими-то продуктовыми наборами, и, скажем так, еще до этого вся его деятельность на вызывает много вопросов, там, в сфере там, налогообложения. Есть и другие депутаты, которые которым у вас есть аналогичные вопросы? М Горсоветы? Ну, очевидно, да, там там, есть депутаты это достойные, скажем. Урны, ну, на уровне... Ну, это уже, знаете, как процесс... Получилось, что человек попал в ситуацию, как случилось, как случилось. Все, акция закончена или еще? Ну, я думаю, что да. В Скажу, принципе. Такими итогами удовлетворены. итогами удовлетворены. Нет, мы вообще не хотели ничего подобного. Мы хотели попасть в сессию городского совета. Мы не удовлетворены, потому что мы не реализовали свое право попасть в публичный орган, который представляет Харьковчук. Мы хотели попасть, там ряд неоднозначных вопросов рассматривалось, мы хотели попасть и услышать, но ну, естественно, мы вообще даже не смогли попасть туда. Более Что того, нарушает то, наши вот права? того, я допомню, если бы нам беспрепятственно дали возможность да, в бы ничего в не зал, там оговоренное количество людей, представителей, то ничего бы этого не было. То есть это, ну, говоря, гнев народа на противозаконные действия милиции, которые в течение двух часов, вот сколько шла сессия совета они препятствовали, вот, в том числе и депутата совета который вышел на а мы говорили, Люди записывались даже люди да, записывались. просто не пропускали и, в, в все равно не пропускали. Да, пропускали да. А кому, ну, посмотрите, человек в а стиле, а Я ну, не это некая... Он... в принципе, это как весь вы а никого... некрасиво. но ну, не человек, человек, Вас не за. Да. у вас, не пустили, да. вас не Человек не просто, никакого Он писал а, а, все обсея. Господи, на камеру. Я? Дмитрий Була. Олени Фанстантин. Это России, То же самое. Скординатор Арабского района. Я могу пару слов можно сказать. Ну, да, как, мне, я хотел бы Я, сниму. я, я, я, я интервью, да. Аварии не, не, да, а не раз. раз. Я скоро на, на Харькова, Макаренко. Как зовут инициалы В, а как зовут, не знаю и знать, не хочу. Этот пройдоха проходили с э, на посаде. Уже года четыре надо мной издевается, как считает меня идиотом. Он самый первый идиот в Харькове. Я ревизор. Я если схватил какую-то бумажку, я ее зубами Вырву, помойте все и добью своего. Я прошу вот этого зампрокурора Фримского района города Харькова, Макаренко, иллюстрировать и отправить его на блокпосты в Донецкую и Луганской области, чтобы он кровью. Я очень прошу, чтобы вы были. Что ящик? мы не не Чего не Телефон.